И всем снова здорово, ребят, с вами я, вот я вот, я Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 2 без звука, потому что, ну, а хрена там за звуком проходить. Если я пройду, буду проходить со звуком, то авторские права влетят. У меня 8 авторитета, и я могу на 8 миссий еще сходить. Так, это дети сами дети, тут начинаем. Так, не, ну, это, ладно, это прошли. Так, отправляюсь к нему засад. Так, на Е, так. И прав... На... Сами Диа-11. Well, Но... Что случилось? Да ничего не случилось. Ничего не случилось. Просто безумно вожу, как всегда. Наверное, наверное, куда мы едем? ТЦ. Мы должны добраться Добраться туда раньше, чем он. Мы с вами, ну как всегда, наверное, на на видео лагает, а на а в реальной жизни игра просто конфетка, перфектная, как говорится. Я бы так бы на самом деле бы и ничего бы не делал, но о, встречная полоса, встречная полоса Ай, блин Пропустил поворот, ну ничего, налево Ну мы можем тут повернуть Налево И поехать тут направо И так И поехать вот сюда, вот так Тут выходить, выбежать Выбежать Тут на shift, тут 30 вот. Так вот Сейчас к отцена пойдет Та, сраная вот он, приготовься. Go, Давайте, пошли, парни. Убей сопровождение генерала. Убей их всех! Спасибо, Шаунди. Все что полезный, член команды. Ага. Подтверждаю. Это такой, наверное, словно танк. Нифига себе, старик. Нифига себе, старик, блин. Кроуфорд старик. Старенький человек. Я в Friendly Fire сейчас зашел бы и сменил бы себе оружие, ну, раскладку точнее. Автомат Калашникова. Короче, это ка. Шка. Шаунди, сзади! Так или иначе, но мы убиваем людей, ребят. У вас платва, У вас не машина, у вас платва реально. Какая-то фигня. Фиговая. У вас какая-то фигня, ребят. Не машина тут. Вот поэтому я машину детей сам день не буду брать. Ни разу. Ни разу не буду я машины их брать ЛБ М -э Т Шаунди, ты чё с тобой будешь делать-то, ёбаный рот. А что со мной сделаешь? Нифига. Ай, блин! Шаунди еб. Ну, шо, убегали бы, блин. Убежали бы, блин. Ну. Да? Сам Ди один с ГТ, ага, опять же, с контрольной точкой. Повторяем. Boys. Пошли, парни. Не, лучше сюда куда-нибудь побегу, потому что ну, у меня жизнь закончится. Здоровье. Хоть во второй хоть, в третий хуй, в четвертый, но шаунди всегда. Нас себе на уме там. Я говорю, нужна тактика нам. где-то еще там один босс босс генерал убегает Я бы купил тебе этот магазин бы, а? Реально. Round Square Shopping. Шопился бы тут. Ай. Excuse me, guys and girls and boys and women. Они меня напугали, ребят. Ну реально, напугали, испугали. Ну они реально меня испугали тут, эти сами длинные. Сами дейцы, так скажем. Напугали меня тут. Ой, блин, черт, сломался. Но они меня реально тут испугали Шаунти оставили. Ну. Go, Пошли, парни. Ни хрена не выйдет. это кон на слон-танк. What's this, motherfuckers? А нифига сел он дядька быстро, конечно. Короче, либо ты их, либо они тебе. Always some. Так, сейчас попробуем с другой стороны немножко пойти к ним. стал на нормальную, не на трудную, но на нормальную. Не вас мы. Вот. Лично я против полицейских и спать тут в этой. Дим. Даниил, ты чё крейзи? Вспоминается. Ты здесь молодежный, ай Шаунди, Шаунди, сейчас Шаунди, ты черт! Мне эти убивают, это вот серьезно. Так сейчас сюда. Так, стопа, где Шаунди? А, тут-то. Блин, ну жаль, что это не. А.. Не. Ай, стоп! Стоп! Стоп! Стойчика! Блин! Еб. Твоишь, чёрт. Свари, Извини, я упал немножко тут. Можно было подняться. Тут как по Майнкрафту. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, блин, Очередной раз против те, самди не не сумели сделать. Давайте по. а с самого начала нафиг. Да и не в него стреляю, вообще. -то. Если бы у Самди все... У этой группировки на самом Дети если сам бы был либо всем тачки такие, как танки, то я бы, наверное, их машины все время брал бы. Вот реально. Все бы их машины брал бы всегда. Я хочу себе этот район. Это место хочу себе. Эти деньги хочу. Держка, извините, сори. Но вас нам не надо. Мы хотим только сам покалечить и все. Это по за генералом. Не, ну я знаю, что он сюда побежал и что он сюда на второй этаж поехал. На второй этаж этого в ну... У меня нет в АК патрончиков. Ни одного сейчас не будет, наверное. А, -а, -а, -а, а Вот поэтому я и не люблю эти самиди... самидийцев. Сам Они убивают всех а Ай! -а -а! а -а -а -а! Вы ультравцы, блин, не влезть не в свое дело, во-первых, и во-вторых, тоже не лезть в свое дело, пожалуйста, потому что, ну.. без честно говоря. Эти милицейские ультра бесят! А -а -а -а! Чрт! Шаунди! Шанди! Шаньди, шанди шанди, шанди, шанди, шанди, шанди! Бежим, бежим, бежим! А, тут-то! Тут они! Ина! Чрт, тут-то! шкин кушки! Тут-то сами тут дети! И там, и снизу самиди! И сзади самиди! И спереди самиди, и везде сами! Наркоманов полно развелось, блин, тут котиков, наркотиков, любители. Ну ч, Силпорт. Сил точнее. Это. Это город, блин, без границ, что ли, блядь? Как мне кажется, Так, а стоп, а где.. Так, тут. Шаунди, давай. Бежим, выбегаем сюда. Не, я против девушек ничего не имею, конечно, но против сами я имею сейчас очень большие... Не в смысле, не, даже не в игре, а в реальной жизни сейчас. Jesus Christ! Сейчас взорвется? Тачка, взорвалась, бум! И вс ⁇ Не оставляет Шаунди одну, она ей скучно. Шаунди, ай, черт, блин, сзади, сзади, собаки, сзади, блин, подкрались. ну ладно, с кт Кам, блин. Опять же заново надо будет. Попробуй, это стоило. Never... Надо рассказать только с... Де дети... Не дети Санджи, а дети Самуны, и это вампиры. Да блин, ну... Босс генерал убегает, ну знаю я, что генерал убегает, я знаю, что надо следовать за генералом. Этим, так, а, стоп. Five seconds to late. Опоздали на 5 секунд. Так вот сделаем ТДК Урбан, возьмем в две руки и все. Не волнуйся, это все пройдет. Хотя нет, стоп назад сейчас не лагает. Не, ну игрушка очень старая, ну поэтому и вот, наверное, вот такой вот... А, лежил достоинство, блядь. Ай! Самое главное не упасть. И все тут. У вас 30 секунд, чтобы вылечить, братка. Так, а шаунди ты где? из шаунди. Хи-хи. Ты где шаунди? Ай, блин, да. Ё... Не, я нашел, где шаунди. Ага. Так, сейчас нужно так на С тут, на Е. E. И на С нужно. Нас окружили. Да, джу. Не помирал бы Шаунди. Или или я бы, блин, братка, блин, не Шаунди, короче, взял бы себе бы и все бы, блядь. Было бы нормально. Если бы я взял бы себе не, бра... например, не, не Шаунди в братке, а Пирса тут. Ну или где-то... Хотя, может быть, он бы был бы не нужен мне. Серж, взял бы я себе, братки, к примеру, не шанс, там, а пирсы или где-то, блин. Пинтхауш идет на продажу. Ну, блин, ну не я не могу, меня игра не позволяет по-другому сделать. Ай! ай ай ай ай ай ай ай не, ну, вот, не, взя, взя, вот, реально, вот всех водителей Saints Row 2 перекочевали в Saints Row Get Out of Hell. Ты знаешь, что я хочу. И здесь, кстати, Saints Row 2 во времена GTA 4. Кстати говоря... это был далекий 2011 2012 год это пентхаус А мне нужно вроде бы 30-ку было бы на этот пентхаус. Так, 30 на то, чтобы тут дом купить. Мне нужно 30. Ну, короче, ну не знаю я. А, 40. 40 уху надо. Ну, ч, ну. 40 венцию. Давайте я. Так, по-бырому заработаю, так. 40. Так. Так, тут, ну, сюда можно. Сюда можно. Сюда. Нет, нет, стоп. Не, это фастфуд. Так, это наркотрафик, подработка 5, 6. Идет украшение фанатов. Нет, лучше на наркотрафик поеду. Это хотя бы веселее, чем украшение фанатов. Какой-то неизвестный, не, ну, нам, конечно, неизвестный, фига знаменитости. Наркотрафик это хотя бы мне понятно какое задание. Я в этом, в третьей сенсру на наркотрафик играл очень хорошо было дело. Мне нужно 40 тысяч где-то взять. А, нет, тут наркотрафик. Наркотрафик, это ты просто ездишь, от всех отстрелёшься. Ронина. Тут с Ронинами. 200 200 Охранять дилера и покупателя. Так. У вас есть 30 секунды, чтобы вылечить братка. Так, ну она мне не браток, она вообще-то дилер. свихти к следующей точке она мне... Фигали, она мне уже стала братком! Нет? А меня никто не вычистит, кстати. Садимся сюда и давай двигать дальше. А! Пошу, не ушел? Да сейчас пойду! Ладно, ребят, давайте, пока.